Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN и на ваших экранах новая рулетка, которую выложили разработчики. Очередная рулетка с кастомизацией. В данном случае главный приз это фон профиля Горнила. И, честно говоря, данный фон профиля смотрится довольно классно. Мне, честно говоря, нравится. Довольно стильно. Единственное, что вопрос остается открытым, а стоит ли его себе брать за полную стоимость всех этих прокрутов. Если вы посмотрите на вероятность выпадения всего этого, то фон профиля Горнила выпадает с вероятностью 006 чуть хуже чем тот же самый тессеракт но я честно говоря не знаю стоит ли все эти вещи того чтобы на них тратить голду полную стоимость всех прокрутов на данный момент по технической причине посмотреть я лично не могу пишите в комментариях если у вас данная информация я со своей стороны с разработчиками уже связался и бросил им инфу по поводу того что где-то что-то пошло не так я думаю что в ближайшее время поправят на уж тем более я думаю что это очень важно в случае если я я не один такой. Что же касается всех этих призов. Я, честно говоря, в рулетки, в принципе, не сильно верю. Мне больше нравится покупать из магазина то, что я вижу там своими глазами. То есть, просто берешь, переходишь в магазин и покупаешь себе то, что тебе хочется. Если ты хочешь приобрести себе, допустим, тот же самый контейнер с кастомизацией, то, возможно, гораздо проще взять и просто купить его за 250 голды. Но это мое скромное мнение. Возможно, я не прав. То же самое касается и многих других вещей. Ну, допустим, Допустим, тот же самый аватарчик, анимированный пускай, но все же... Есть варианты другие, есть варианты получения аватаров, покупая какие-то наборы с танчиками. Короче говоря, я за то, чтобы просто брать свою голду и покупать в магазине то, что тебе действительно нужно. Здесь же больше интерес для тех, кто любит повращать рулетки, кто любит пощекотать себе нервы, ну и кому нравятся в принципе розыгрыши. Кстати, ребят, если вы за честные розыгрыши, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы и принимайте участие в розыгрыше на моем канале, который состоится в очередную субботу, которая нас ждет, там будет разыгрываться боевой пропуск на Battle пас этого месяца. В описании под данным видео вы найдете ссылочку, где сможете посмотреть, каким образом происходит розыгрыш и что для этого необходимо. Для начала необходимо подписаться, поставить лайкос, написать комментарий, в котором указать свой никнейм в игре. Что касается всего остального. Из того, что мне лично здесь заходит, я бы, честно говоря, фон профиля не рассматривал как самое ценное. Мне, допустим, нравится больше вот этот вот обвесик. Я не знаю, ребят, кому как, но обвес в любом случае гораздо да интереснее, чем то, что будет на фоне вашего профиля, потому что фон вашего профиля видят, как правило, только те, кто заходят на него посмотреть. Ну, а обвес, ребят, любой обвес, его видят изначально все в игре. Поэтому, друзья мои, крутить не крутить, здесь решать вам. И стоит ли оно все того, чтобы сливать сюда свою голду, опять-таки решение будет за вами. Любитель вы или не любитель таких приключений. Я ради интереса пару раз крутну, но больше чем уверен, что ничего интересного из этого всего мне не выпадет. На как какой-то определенной сумме я однозначно остановлюсь, ну просто потому что не хочу тратить голду. Ну вот сейчас мне допустим 750 осколков обошлись в 20 золота. Выгодно, невыгодно, бог его знает, но в любом случае я себе уже в магазине... За 750 э, вот этих вот э, кристаллов я уже могу себе взять э, тот же самый контейнер с кастомизацией, поскольку контейнер с кастомизацией, ребят, э, кто не знает, вы можете купить не только за 250 золота, но и ровно за 750 условных единиц кристаллов, Поэтому я, честно говоря, не знаю, имеет ли смысл покупать данный контейнер конкретно за золото. Сейчас откроем контейнер с кастомизацией, посмотрим, что оттуда выпадет. Вообще выгодно, невыгодно, интересно, нет. Аватар выпал, причем грозный носорог, ни вашим, ни нашим. Я как-то кайфом, честно говоря, пока не ощутила данной рулетки, ну просто потому, что пока из нее ничего толкового не выбил. Крутим дальше, тратим 30 голды, смотрим, что сейчас еще раз упадет. Так, и мне выпадает. Да ладно. Ну да, вот так вот получается. Сейчас я получаю вообще 50 осколков, вообще ни о чем. Крутим за 50 голды. Того мы уже слили с вами 100 золота. За 100 золота получили 800 осколков. И плюс еще огнегарпун. Вот здесь уже интересно, вопросов нет. Теперь смотрим по поводу того, как выросли мои шансы и на что. Если говорить о фоне профиля, то он вырос с 0.06 до 0.09. Сильно ли поднялся? Ну, я бы так не сказал. Дальше есть варианты получить кама, анимированный аватар, который мне, честно говоря, не нравится, не под мой вкус абсолютно. Есть контейнер с аватаром, который тоже меня не интересует, и контейнер с кастомизацией. Скорее всего, сейчас прокрутив, я получу либо один, либо второй контейнер, ну а там дальше буду думать, крутить или нет. Трачу 75 голды, и за 75 золота нам выпадает, ну давай, фон профиля упади, я тогда вообще буду смеяться очень сильно. Мне выпадает контейнер с кастомизацией. Забираем контейнер, контейнер с кастомизацией мы уже открывали, откроем сейчас э, тот, который выпал э, уже Непосредственно из самой рулеточки Мне крайне интересно, что оттуда, в принципе Будет выпадать И стоит ли затея того Вообще, самое обидное, что если сейчас что-то годное будет нет, не будет. Вот и все хорошо. Единственное, куда вот этот аватар подходит, это если вдруг вы его поставите себе в момент, когда, имея Конора Гневного в своем ангаре, будете на нем выкатываться. На все же остальные случаи жизни, мне кажется, аватары есть гораздо симпатичнее. Ну что, крутим еще за 100 голды, я думаю, что на этом я буду останавливаться, потому что дальнейшее... Ну, не имеет никакого смысла. Да и, в принципе, призов здесь каких-то таких вау-вау я не вижу. Опять получаю 50 осколков за 100 единиц золота. Дорого? Да, ребят, дорого. Реально, очень дорого. И Я не думаю, что эта затея имеет смысл. Но, кроме как, если вам, ну, прям очень сильно надо какой-нибудь из этих обвесов, или нужен очень носовым, конкретно фон профиля горнила. Ну тогда крутите, а всем остальным я остро рекомендую, берите свою голду, тратьте ее с умом, знайте ей цену, заходите в магазин и покупайте то, что там есть, когда вы видите, что конкретно в руки за эти деньги вы возьмете. А на данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего, всех жду на своем канале, ну и кто за честность, обязательно подписывайтесь. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.